Добрый день, уважаемые друзья. Буду сказать, что для этого зала картина нет как необычная. Вы знаете, что и правительство, и глава государства, ваш покорный слуга, в последнее время особое внимание уделяют гражданскому межконфессиональному миру в России, развитию, дружбы развитию взаимопонимания между различными конфессиями и различными народами. Должен сказать, что мое глубокое убеждение заключается в том, что если мы не поставим непреодолимую преграду всяческой ксенофобии, национальному экстремизму, религиозному экстремизму, мы не сможем сохранить Россию. Это для многонациональной и многоконфессиональной страны Одна из самых основных, одна из главных задач. А должен сказать, что и я неоднократно в своих публичных выступлениях это подчеркивал, Россия в известном смысле является местом уникальным, где действительно на протяжении веков не просто сосуществуют, но находятся в гармонии и христианство и иудаизм и, и мусульманская культура это все составляет неотъемлемую часть того что мы называем европейской культурой и, и вот этот сплав он, он и составляет основу силы многонационального российского народа. В этой связи я хочу отметить и тот вклад, который сделал еврейский народ в развитие нашего области. Я уже не буду говорить это вещи традиционные, не хочу говорить общих вещей в плане представителей различных еврейского народа в искусство, в литературу, в развитие многонациональной российской культуры. Но Особо бы хотел отметить и события последнего времени, а именно инициативы, инициативы еврейской общины в наших весьма чувствительных, внешнеполитических мероприятиях и, и планах, инициативы позитивного характера, в частности, инициативу еврейской общины, и ее обращение к вашим коллегам в Соединенных Штатах, по поводу отмены поправки Джексона-Венника в торговле с Российской Федерацией. Мы знаем, что этот процесс сейчас развивается позитивно, и я хочу вас за это поблагодарить. У меня были очень хорошие, кстати сказать, встречи в Соединенных Штатах с конгрессменами, которые представляют интересы соответствующих общественных организаций. Было серьезный хороший разговор и как продолжение этого разговора мы фиксируем мы фиксируем и политику некоторых общественных еврейских организаций Соединенных Штатов. в частности мы обратили внимание на на письмо одной из этих организаций по моему это еврейский американский конгресс У -у -у. к администрации Соединенных Штатов по поводу того чтобы переориентировать часть своих экономических нефтяных интересов с некоторых стран, которые традиционно поставляли в Соединенные Штаты энергетическое сырье на Россию. Я думаю, что это инициатива в правильном направлении и надеюсь, что это найдет отражение и в ходе моих встреч с президентом Соединенных Штатов в мае текущего года. Это то, что я хотел бы сказать в самом начале, но, ну, разумеется, я Хочу вас всех поздравить с приближающимся традиционным праздником Песаха и вас в вашем лице, всех евреев России. Думаю, что, надеюсь, что всех вас и, и нас всех минуют, минуют всякие проблемы, потому что так, по-моему, отчасти переводится само слово Песах.